Алло, алло. О, привет, привет. Да, привет. Слушай, чего тебе звоню вообще? Видел у тебя э, продукт новый, появился, и ну, вот этот американский схемы, но у меня вообще нет сейчас времени в чем-то долго разбираться. Uh -huh. Можешь мне, пожалуйста, сказать двух словах, что мне вообще делать? Видел у тебя цифры хорошие э, на вебинаре, ты показывал. Короче, uh -huh. мне надо запустить то же самое, э, но быстро. То есть буквально там, не знаю, сегодня-завтра, потому что не хочу долго этим запариваться. У меня есть другие, другие куча дел. Угу. Может, Смотри, ты риск, ну... Что а... сделал, чем да, я понял. Самое главное, что ты должен понимать, что деньги пойдут сразу, не завтра-послезавтра. Для примера. Продукт мы сделали буквально пару дней назад. Если мы сейчас зайдем с тобой и... В заказы? Вот, Уже. собственно говоря... А цвета можешь цвета. экран показать? А, что там, я понял Как это вообще. Я тебя понял, тебе экран не виден. Сейчас, секунду. Да. Открыл экран. А, так, секунду. А ну, смотри, давай вот по шагам сначала а, Вот есть а, вебинар Я видел у тебя там два продукта ага. там Статью ты в группе выкладывал угу. И надо взять два продукта И что дальше? Ну вот я взял и вот что И зачем я их взял Ну давай я тебе расскажу концовку вначале Что тебя ждет? А, для примера а, Берем за основу, вот обновлюсь а, Сегодняшний день, захожу в заказы Сейчас а, день И 9 тысяч уже как ты видишь на счету. Это yeah, все, вот, ну, в принципе, да. То есть это а, как раз-таки вот эти продукты. Один из продуктов – это за 59 yeah. рублей, а другой yeah. продукт – это за 990. Этот продукт у нас – это сам продукт является и правами перепродажи, и является контентной частью, да, где ты можешь получить знания. А этот продукт – это автоматизация для вот этого продукта. То есть угу. это, в этот продукт за 990 рублей входит автовебинар. Как только ты оплачиваешь 59, ты можешь добавить этот продукт к себе в магазин на платформе Goodly. Угу. А, нажал на кнопку, он сразу у тебя автоматически появился. У тебя есть своя ссылка. Как только ты купил за 990 с вебинара, ты тоже можешь добавить этот продукт. То есть этот продукт является не только вебинаром, а еще и лицензии и правом перепродажи продавать. То есть ты будешь продавать и за 59, и за 990. Тут понятно. Смотри, получается, я беру за 990, и у меня появляется там автовебинар, угу. который я уже продвигаю. Ну, как у тебя, который. М да, и, и... и на нем продается. Вот получается, мой продукт за 59 из моего магазина, угу. и за 990 тоже из моего магазина. Да, все верно. И деньги идут тебе. Для примера, чтобы ты понимал, ну вот сегодня сейчас только начало дня. Давай посмотрим, что было вчера. Вот. Надеюсь, тебе видно. 65 тысяч. То есть угу. это уже в оплату было. Ну, то есть, опять же, если мы будем идти вот так вот, да, мотать, да, вот это все дело. То здесь, в принципе, ну, то есть ты видишь, это одни и те же продукты продаются за 990 и за 59. Почему такая цифра, ну, в 60 тысяч рублей? А, и это только вчера. А, мы запустились поза позавчера, поза по-моему, три дня назад или два дня назад, вот, а, там было вообще 100 с чем-то тысяч. Ну, то есть, а, сейчас мы просто доделываем продукт и уже его, ну, как бы оптимизируем, да, занимаемся продуктом. А тогда мы просто сделали пару рассылок, и вот люди пришли, и почему такая конверсия? А смысл в том, что за 59 рублей, ты сам понимаешь, это недорого. Вот ты сейчас мне звонишь, мы с тобой болтаем, а у тебя вызвался интерес. Потому что цена недорогая, и ты видел и слышал на вебинаре. Ты был на вебинаре, кстати? Слушай, я смотрел твой автовебинар. А, на смотрел. живом не был, uh -huh. а так посмотрел. В принципе, круто, что, ну, видел, ты показываешь у тебя что оплаты идут. Uh -huh, вот я uh -huh. поэтому и заинтересовался, потому что я продвигал и партнерки до этого. И в целом цена крутая, что заходит хорошо. Uh -huh. И вот объясни мне вопрос: вот эту всю сумму, которую у меня покупает человек там, на тысячу рублей, я забираю себе сколько с этого? Все забираю себе? Нет. Или, есть небольшое. Да, 10%, 10-15% уходит в роялити, но я думаю, это что действительно справедливо, потому что я сделал, заплатил дизайнерам, блин, мы с командой сделали, mm. то есть, по сути, весь продукт, да, и так далее, мы его обслуживаем, если есть какие-то вопросы, нам их задают, не тебе, ты просто, ну, как бы снимаешь э, сливки, вот, mm. то есть, э, как только ты купил э, за 990, добавил э, данный продукт в магазин, ты можешь его тоже продавать. Но продавать можно через лендинги, через социальные сети, там это все муторно Тебе нужен продажник, тот, кто за тебя будет как автоответчик продавать И вот для этих целей, вот когда ты купишь за 990, ты получишь автовебинар То есть в эти деньги входит как раз таки автовебинар, на котором я продаю И твоя задача получить этот автовебинар, он вот так вот у тебя будет написано американские методики для для быстрого заработка. Вот у меня сейчас сидит 5 человек. И как бы казалось бы, да, 5 человек сейчас смотрит вебинар. И типа, ну это же мало. Нет, это не мало, потому что если каждый из этих людей оплатит по 1000 рублей, да, то за день а вообще за день, ну, то есть, тут проходит очень большое количество, там, 100 человек, 200 человек. И каждый, каждый, так как цена маленькая, все оплачивают с удовольствием и получают материал данный. То есть, 5000 мы э, в день можем заработать легко, а 5 mm. умножь на 30, я думаю, Это ты понимаешь, намного-намного больше. Да, больше. И ты заходишь, нажимаешь вот здесь «Редактировать». И смысл заключается в том, что у тебя, ну вот, в принципе, здесь все, то, что написано, оно уже все запрограммировано, сделано, твоя задача просто, первое, что я скидываю и рассказываю в этом чате, ну, на самом вебинаре, это я даю специальную ссылку на интересную группу, может быть, ты слышал, вот, и когда человек кликает по кнопке или проходит из чата, то он попадает вот на такую группу. Но в данном случае я не рассказываю в группе, что это моя группа. Я говорю о том, что я нашел очень прикольный проект, в который было бы здорово, если бы ты подписался там и так далее. И Следуя этому, ты вот эту ссылку можешь вот здесь видоизменить и поставить свою группу. А я могу на Сенлер поставить на свой, в принципе. Ты можешь да, и... то есть а, ты можешь а, сразу а. получать подписчиков с этого вебинара. То есть, даже если у тебя идет платная реклама, да, ты за нее платишь. То есть заказал рассылку, или там заказал статью, или там, я не знаю, в Гугле там, рекламу заказал в Яндексе, в ВК, то mm -hmm. люди, которые приходят на этот вебинар, они кликают по этой ссылке а, и попадают на твою группу. То есть твоя группа становится интересной. А не переливать, или... короче, мы ну, да, есть, да, да, верно. То есть ты сюда ставишь а, свою группу, и а, следующий шаг – это меняешь вот эту вот а, схему как раз-таки на свою. То есть если сейчас мы кликнем по вот этой ссылке, то мы находимся, как бы в моем магазине находится продукт. А смотри, я, получается, когда куплю продукт, и у меня появится своя ссылка на его перепродажу. Да, и вот как раз-таки угу. ты эту ссылку вот так возьмешь, да, у себя в магазине. Вот здесь угу. вот у тебя будет в твоем магазине тоже два товара вот эти. Угу. Ты их добавишь в магазин. Ну и ты просто скопируешь ссылку, одну и да. вторую, и поставишь как раз-таки вот сюда. Угу. Вот сюда. Это э, за 59 рублей, и этот продукт за э, ты поставишь свою ссылку за 990. Здесь специально okay. написано «автоматизация 59», потому что я там объясняю, что это «к» автоматизация шу, к uh -huh. 59 рублям. А смотри, момент такой. То есть э, человек покупает у меня с веба за 59, мой продукт, э, и за 990. То есть э, я забираю себе там чистыми, ну где-то 900 рублей с этого всего, да? там. Чуть-чуть больше, ну да да да, да, да, да, верно. Это все происходит автоматически, тебе не нужно мне выплачивать деньги, это сразу происходит, как только продажа происходит, а, тебе на баланс падают деньги. И они с баланса немножко вычитаются. Ну для примера я просто вот покажу, люди продают уже в большом количестве. Вот видишь, комиссия автору, а, в данном uh -huh. случае там 15% от, а, есть айдишник человека, да, то есть у кого другой магазин, и заказ номер. То есть вот 148 угу. рублей он сейчас продал за 990, и мне прилетело 148. А это рублей. с прибыли, да, уже об Это да, то есть это, это, а. ты за это ничего не платишь, просто все угу. люди вот покупают, видишь, и тут большое количество этих заказов идет. И у меня люди оплачивают, да, и у других ребят тоже оплаты идут. То есть, угу. ну и да, комиссия небольшая, 8 рублей, тут я вот себе получается за 59, когда человек оплачивает, мне 8, 8 рублей с этого падает. То есть, это вопрос к тому, а не обман ли это, а зачем тебе это надо, если у тебя это так круто прет. Так, ну да, я тоже продаю, и плюс еще мне вот платят небольшие деньги. То есть, ну И а поэтому да. еще заработок мой становится больше. То есть ну, а вывести бы. можно, в принципе, там, как я захочу, да? Да, нажимаешь на вывод, соответственно, а, берешь, сейчас... просто выводишь и все. Указываешь свой номер Яндекса, либо там карты, проходишь два верификацию, продукта. да, ну то есть и сразу выводишь. А, то есть смотри схема, я беру два продукта, uh -huh. получается у меня появляется свой автовебинар, uh -huh. я в него вставляю ссылки на вот эти два продукта свои, uh -huh. чтобы мне деньги шли. Uh -huh. Потом этот вебинар там заказываю на него рассылки. Да, берешь вот приходит. эту уже, вот эту ссылку берешь уже. А у меня будет такая своя. Да, да. Только, только твоя будет uh -huh. и берешь на нее гонишь трафик то есть люди приходят тематику бесплатно и смотрят угу. а, время и количество посетителей в принципе как живой вебинар все да прошло. да да да да то есть в этом ага. весь прикол и он начинается и стартует каждые 10 минут то есть для новых людей они приходят и как бы для них он заново начинается. То есть, и по сути, здесь, начиная от того, вот как раз-таки то, что я говорил, вот здесь будет ведущий вебинар, раскинул как бы твою ссылку, то есть я тебя рекомендую. Угу, угу. По сути, это ну, вот, офигенная рекомендация, и тут, когда ты будешь кликать, ты будешь попадать в свою группу, и люди будут, соответственно, становиться угу. участниками. Я вам ссылку, наверное, поставлю Да, конечно, угу. это намного лучше. Я да. для примера это просто сделал. Ага. Вот, а... ну и все Понял, то есть... тогда получается от меня, что просто взять вот эти два продукта и все, в принципе, там есть у тебя инструкции какие-то Да, все внутри есть в любом случае, но ага. а, ты просто можешь через паузу все выполнить а, То есть я в видеоинструкции все показываю, что и как настраивается, как ага. что делать, то есть чтобы ты мог иметь понимание Ну и второй момент это когда поменяешь ссылки, когда запустишь трафик, собственно, у тебя пойдут продажи, не удивляйся, что идет большое количество заказов. То есть тебе начнут приходить смс что твой баланс уже пополнен, uh -huh. ну и все. То есть И дальше уже повторяешь просто, повторяешь и повторяешь. То есть каждый день гонишь трафик на ссылку, на ссылку автовебинара. Люди приходят и соответствуют. Вот уже сейчас 7 человек, видишь. То есть пока uh -huh. сидели мы с тобой, кто-то еще начинает смотреть. А где я распространяю? Я распространяю на своей странице ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, ну, в общем, рассказываю в социальных сетях, ну, и люди, соответственно, видят пост, читают его, вовлекаются, нажимают на ссылку, а ссылка как раз-таки идет на мой вебинар. А у тебя в группе можно будет посты взять рекламные? Слушай, да, у нас есть группа, вот как раз-таки, которая на вебинаре. То есть там есть продажные посты, именно mm -hmm. продажные, как классно продавать. Да, да, вот я видел, я что-то спрашиваю, что видел, mm -hmm. у тебя есть несколько постов, я mm -hmm. для себя их рассылки рассылке Слушай, больше. у нас вот в ближайшее время вообще выйдет полный курс именно mm -hmm. продажи через социальные сети, то есть через контент. То есть не mm -hmm. через вебинары, а вот но ну, через текст И именно как легко просто запрограммировав определенного рода серию да то есть писем человек сам будет покупать то есть его сама там вся система дожимает сама дает ему триггеры как, чтобы он начал собственно вовлекаться чтобы он начал действовать чтобы он перешел по ссылке если не перешел по ссылке то есть инструменты которые подключаются ему настоятельно рекомендуют быстро перейти по ссылке посещаемость любого вебинара, если там ты будешь на вебинар гнать к себе, либо там на автовебинар, либо там в рассылку, ну очень в разы увеличивается, и причем ты это может сделать вообще любой человек без исключения, да, то есть тебе не нужно даже светить лицо свое, рассказывать, сидеть там в вебинарную часть, да, а как да. раз через посты просто идут продажи. Так что, если что, следи за рассылками, подписывайся в группу, и как раз-таки, когда выпустим, то есть не будет даже вебинара. Вот самый прикол да. заключается в том, что мы будем продавать только через текст. Прикольно, слушай. А, но сейчас мне интересно будет именно вот это Автрэй просто запустить, что угу. крутилось и крутилось. Да. да, но в любом это случае... Рассылки, да. да, я понял. Подпи Подпишись все равно на группу. У -у -у. А, вот. А, напомню... А я подписался на вот, Автрэй, у тебя была. Да, ссылка, да, да, него, да, да, да, да. Вот это вот. Это да. Есть, но, да, хорошо. Так что подписывайся, смотри материалы. Ну, мы выкладываем uh -huh. периодически. Ладно, слушай, побегу, потому что куча еще дел. Надо еще сейчас рекламу заказывать. Uh -huh. Вот, счастливо. Пока-пока. Ну, все, хорошо. Спасибо. Давай. Давай. Пока. Пока.